Всем привет, с вами я, Аделет, и мы будем на этом мероприятии, и мы поснимаем что-то вас интересное, так что не переключайте и поехали. еще, несмотря на то, что в 3 часа дня. Поаплодируйте все те, кто замерз в ожидании розыгрыша Samsung F23 Ultra. Так, есть хорошая новость. Несмотря на то, что вы замерзли, у вас есть еще возможность поучаствовать в этом розыгрыше. Что необходимо сделать? Надо сфотографировать себя на фоне бренд-шопа. Это раз. Выложить себе в лету, подписаться на страничку Samsung KG, ну и, конечно, отметить официальный Instagram аккаунт. И, возможно, именно вы в скором времени, стан в скором времени станете счастливым обладателем нового флагмана от Samsung. Самого крутого телефона на сегодняшний день. Старт продаж, которого начнется ровно через два дня. И кто-то из вас может сегодня забрать домой самый лучший Технологичный телефон этого мира, этой планеты, дорогие друзья. Если вы хотите этого, давайте все поаплодируем, давайте мы начинаем! Вы сюда как пришли? Меня пригласили, э, дед. Я иногда веду мероприятия. Ага. Вот, хотели, чтобы я провел. Ага. сейчас вы мероприятия провели же? А, да. И, как я заметил, на всех мероприятиях одно и то же. Вы сами придумываете или составляете сценарий? Нет, ты знаешь, есть но... формат мероприятий, и он никогда не меняется, он один и тот же. А. Потом есть рынок, артисты, выступающие, там, они одни и те же. Как бы. Потихоньку обновляются, обновляются, но по сути это все одно и то же. А, -а. а новые программы не хотите? Не, не хочу. У меня в жизни было миллиард программ. Ага. Миллиард. Я Сейчас. уже наигрался в эти программы. Ага. Вы сами режиссер? режиссер Я да? продюсер. Продюсер. А, вот такой вопрос. Насчет черного двора. Это. Как то он выйдет? Он выйдет в апреле, куда ага. и борьбы. А по... Его откладывают, ага. а, потому что его выкупила платформа э, казахстанская и эта платформа сейчас готовится к релизу ага. то есть все там очень по-взрослому ага. это дата какого даты конкретно нету просто надо а. следить за нашими страничками и а. куда я бы в апреле выйдем вот сколько серий да, 10 это? серий это Криминал или как? Ну и в целом хотелось бы понять, кто у нас. Вот здесь у нас огромная команда ребят, мужиков особенно здесь стоят. Здесь сейчас просто давайте по принципу, э, кого больше здесь девушек, представитель прекрасной половины человечества, или же мужчин, да? Хочется немного покричать и понять, кто сегодня заряжен от души оторваться прямо в центре города, возле нашего брендшопа. Итак, все дамы-представители прекрасной половины человечества на счет три, давайте пошумим. Раз, два, три! Нормально, нормально. Ну, я так понимаю, что настала очередь мужчин. Обычно мужчины всегда проигрывают э, девушкам вот именно в этом конкурсе, знаешь? Ну, я думаю, не сегодня. Ну-ка, давай проверим. Вот в тот момент, когда ты заговорил о мужчинах, вышло солнышко. Давай, давай. Поэтому, господа, мужчины, вас не слышно! Раз-два-три! Я скажу больше, Аскар. Там на остановке стоит парень, который не хотя открывал свой рот. Кто-то Так, Хорошо, а теперь давайте разделимся. Ну, так получилось, что территориально мы разделились на две команды. И вот. Есть одна большая команда, которая прямо напротив... Нет, я бренд-амбассадор компании Samsung. Вот. И мы сегодня встречаем президента Samsung по Центральной Азии. И плюс сегодня будет открытие бренд-шопа от Samsung. И вот такой вот праздник совместно мы делаем с командой Samsung. Ваши сторисы видят, что вы где-то отдыхаете? Да, я недавно приехал. Жиной. Да. Вы часто отдыхаете? Это работа. Это уже... Э, конечно, это отдых, но это работа. Я сегодня ночью обратно улетаю. У меня... Э, я такой, знаете, за контентом постоянно охочусь. Мне нужен контент, я должен для вас. Вот, ты тоже блогер. Для всех вот создавать контент, а это не так легко. А от кого Кого вы, например, От кого да. Какая авиакомпания? Да. У нас ну тут несколько авиакомпаний. А -а -а, Turkish Airlines, а -а, Air Arabia, а -а -а, все, что вылетает ну, в основном через Турцию. А -а -а, Pegasus сейчас, а -а -а, в феврале. Это самое бюджетное время, когда можно летать. В феврале самые дешевые авиаперелеты. Пегасус может быть стоить 300 долларов в Европу, так что это не так э, дорого. Но ну, если вы зарабатываете. А какие сейчас у вас новости? Новости? Я сейчас э, работаю над короткими видео. <плодисмент> скорее всего Давайте. в ближайшее время вы увидите рилсы интересные из Европы и интервью будут обязательно интервью интересные которые я готовлю на YouTube канал естественно TikTok все это контент а у вас есть YouTube канал да, да у меня есть YouTube канал Кыргызстан онлайн называется а, да да да ну там про бизнес да? Ну, про бизнес, про известных людей, про разных. Да? Я на вас подписан. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Сейчас уже идет конкуренция фильмов, и вы хотели бы сняться в фильме каком в каком-то роли? Мне предлагали сняться в фильме, но я был не готов. Я думаю, что я плохой актер. Мне так кажется. Почему? Мне кажется, я переигрываю. <с> мне кажется, мне надо чуть, -чуть поучиться, потому что э, либо у тебя это дано, либо нет. Что-то я так посмотрел со стороны. Может быть, я уже сейчас готов, но год назад я был еще нет, не готов. Надо попробовать. Надо попробовать. Возможно, я попробую. Каким вы видите через 20 лет? А через 20 лет я вижу. Надеюсь, таким же молодым, потому что я внутри. И Надеюсь, снаружи постараюсь остаться молодым, с человеком, который будет постоянно позитивный И продолжать буду э, путешествовать, но уже с моими детьми С кем пришли? Где друзья? Не слышно вас? Двое. Вы не особо разговорчивы, да, я так понимаю? Так, ну я надеюсь, что двое друзей перебьют по шуму всю эту толпу Вас зовут? Илья Почему не на учебе? Уже закончилось. И началось время победы. Да, согласен. Илья, скажи, пожалуйста, вот посмотри на своих оппонентов. Как ты думаешь, насколько велики твои шансы одержать верх в следующем тунгусе? Ну, мы посмотрим. Посмотрите. Посмотрел. И как? Красивые все таки Особенно он, да? Я видел, как ты на него смотрел, ну ладно. Сумай, очень приятно. Самая красивая участница данного конкурса, дамы и господа, давайте поаплодируем. Как дела, как настроение? Я вижу, что вы спортивные. Да? Чем занимаетесь вообще в жизни? Я работаю. Молодец, в отличие от него, правда, ведь. Вот видите, насколько у нас прекрасные девушки. Вы с работы пришли, отпросились? Да. Насколько далеко работаете? А, я не удивлен. Мы это предполагали. У, умеет, знает, как надо. Нет, не надо вот этого, не надо. Не надо. У, так, нас, а... у нас у киргизов принято. Я... Все, у меня... официально все. То есть, ты хочешь сказать, что у Цумовских тоже есть? Вот, То вот, вот эти корочки. Даже когда гаишники останавливают, стоп-до. Я мастер спорта. Здрасте. И вас зовут. Влад. Влад. Почему вы краснеете все время, Влад? Вы стесняетесь? Столько красивых людей. Или вы после его взгляда? Хорошо, я тоже распереживался. Асхат, мы со всеми познакомились. Про конкурс. Ну смотрите, ребят, сейчас очень хочется э, выделить одного э, самого танцующего человечка. Ты зачем орала, чтобы вот сюда выйти, и потом мне говорить, не надо, не надо, что ли? Так не пойдет. Раз уж здесь вы, сейчас хочется просто поставить, э, поставить пару треков э, для вас и посмотреть. Треки будут меняться в зависимости от сложности, от жанра и так далее. И самое главное, не останавливаться. Ребята, самое главное, не останавливаться. Смотри, Найзик уже курточку сняла. Назик уже все знает, как сделать. Давайте чуть шире, два шага назад сделаем. Так, уважаемая публика, немного назад. Сейчас на этой сцене будут происходить настоящие страсти. Хусейн что-то достает из кармана. Опасно. Что это? Сусайм раздевается. Жар, да действительно жарко. На улице же лето. Плюс 38. Окей. Okay, Чака готов. Несколько треков как попури. Давай будем э, рвать. Тем более вот она вообще заряжена. Сейчас она всем покажет, как надо танцевать. ну что, давайте обратный отчет. Три. Два. два один. Цвета, тату. А, чемпион по восточным танцам и вас зовут Назик. Назик в желтом углу. Короче, правила такие: не щадим друг друга, просто кайфуем на сцене, слушаем ритм и чувствуем. Готовы? Будет буквально три, максимум четыре трека. Танцуем в центре и... Очереди взрывает сначала хусейн. Раз, два, три, гоу! Понятно, Хусей, ты старался. Ты молодец. Я позади тебя, если ты не слышишь, откуда этот голос звучит. Хусей, ты молодец, но, но не настолько, как твой оппонент. Поэтому, дорогие друзья, давайте поаплодируем серебряному призеру нашего противостояния. Хусей, большое спасибо. Памятная фото. Дай пять. Хусей, четкий. Камеру оставь потом. А и чемпион по танцам! Samsung Dance Festival. Насиль, ваши аплодисменты! Еще раз пару дней назад она говорила, что пришла само собой, ну а сейчас она уходит с этой сцены заслуженным подарком, ну и, конечно, призом зрительских симпатий. Большое спасибо, дорогие друзья. Поаплодируем Насилью за данным историческим событием. Дорогие друзья, попросим вас помочь Дулату и Сергею побыстрее оказаться. А всех, всех, всех, кто здесь, просим не расходиться. Сейчас состоится официальное открытие разрезания красной ленточки официальными представителями компании, которые прилетели специально к этому мероприятию. Потому что Кыргызстан одно из важных мест в карте развития технологий этого мира компании Samsung. Дорогие друзья, давайте еще раз поаплодируем бурными аплодисментами. Итак, я вижу, что все официальные представители готовы. Трехсекундная готовность для разрезания ленточки. Внимание, давайте сделаем все вместе обратный отчет. Три, два, один. Поехали! Будет возможность оказаться внутри. Для того, чтобы самостоятельно осознать, почувствовать и потрогать все возможности экосистемы Samsung. Вы пользовались уже S23? Нет, я еще не пользовался, но мне уже показали некоторые функции S23 Ultra, и я обалдел. Оказывается, он многофункциональный. В плане, у него 200 мегапикселей камера. Можно фотографировать, находясь в земле, звезды, можно фото и разглядывать их. Мне это очень сильно понравилось. И, конечно, камера. Камера тоже очень крутая. А вот тут как зритель или как ведущий? Сегодня здесь. Сегодня как блогер меня позвали сюда. Да. Рекламирует? Да. Рассказывать про сегодняшнее открытие. Какие у вас новости? Новости? Новости у меня какие? Я э... не... Не... проснулся, потренировался, uh -huh. и вот я вот такой... А, недавно, недавно, недавно был на отдыхе, Вот вот приехал. Uh -huh. да. Вы это, я увидел в Инстаграме, у вас это... В садике этого вашего ребенка да. повесили вашу водку. Да, Это да, да. реально? Да, конечно, да. Это вот в честь э, праздника 23 февраля, а -а -а. вот чтобы знали э, дети, э, какие вот э, отцы, чем занимаются отцы. Не только я там есть, там еще и другие отцы есть, которые работают где-то. То есть, э, такая, день профессии такой даже был. А что они говорят? Как-то вашу... Вашего ребенка не у всех же так. Да. А я не знаю, я не знаю. Там все отношения одинаковые. Ага, да. Мы пойдем посмотрим, там что-то да. интересное происходит. Забыл там заснять концовку, и за этого снимаю сейчас. И вот, если кому понравилось вот это мероприятие, ставим лайк. И кто не подписывался, подпишитесь обязательно. Новые зрители тоже, вы тоже обязательно подпишитесь. У меня, знаете, в статистике 97% смотрят без подписки. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь, я же для вас стараюсь. Давайте, я с вами прощаюсь, с вами был Атилет, и всем удачи, и всем пока.